Для теста нам понадобится мука, сахар, сметана, яйца, какао и сода. Для крема мы возьмем сливочное масло, сметану и сахар. А для глазури молоко, сливочное масло, сахар и какао. Сначала хорошо взбиваем яйца. Яйца взбили, у нас получилась хорошая пена. Теперь мы продолжаем взбивать и постепенно добавляем сахар и соду. Продолжая взбивать, мы добавляем сметану и потом потихонечку всыпаем муку. И взбиваем тесто до конца. Друзья, наше тесто готово. Оно получилось вот такой вот средней высоты. Если тесто получается довольно-таки густым, можете добавить пару ложек сметаны и еще раз хорошо взбить. Теперь мы тесто делим на три равные части. Одна часть остается белой. две части мы добавим какао и хорошо перемешаем. Ну вот, наши три части теста готовы. В две я добавила какао в каждую по две чайные ложечки. Хорошо перемешала. Теперь мы будем выпекать по отдельности каждую часть. У меня разъемная форма диаметром 24 см. Дно я поставила пергамент и промазала хорошо маслом. Теперь выливаем тесто и ставим в духовку на 180 градусов на 15-20 минут. наши коржи выпекаются, мы с вами сделаем крем. Мы в миксер сразу высыпаем сахар, растопленное масло и сметану. И будем все это хорошо взбивать. Ну вот, наши коржи готовы. У нас получилось два шоколадных коржа и один белый. Крем у нас тоже готов. Теперь мы белый корж нарежем красиво ромбиками и пойдем готовить глазурь. Для глазури мы взяли молоко, сахар, какао и масло. Все сложили в одну и Теперь мы это будем хорошо перемешивать и доведем до кипения, постоянно помешивая. Ну вот, друзья, наша глазурь готова. Вот она только-только пошла в мы ее сразу снимаем с огня. Идем собирать топ. Ну вот, друзья, у нас готовы коржи, крем и глазурь. Для начала мы корж проткнем вилкой. И смажем корж кремом для того, чтобы он лучше пропитался. Теперь корж польем немножко глазури. И точно так же сверху прокладываем второй корж. с вами обидно польем глазурью, поставим наш тур в холодильник, чтобы он пропитался на 2-3 часа.